Мы говорим об изменении климата, выбросах углекислого газа, глобальном потеплении и различных других аспектах. Но мы не занимаемся проблемой почвы. Почва — это среда обитания, в которой процветают миллионы жизней. Если в почве нет разнообразия, значит, вы навсегда утратили планету во многих отношениях. Все авторитетные ученые в мире, и агентства ООН ясно говорят, что у нас осталось всего 80-100 урожаев, то есть примерно 45-50 лет существования сельскохозяйственной почвы на планете. К 2045 году мы будем производить на 40% меньше продовольствия, чем сейчас, а наше население составит 9,3 миллиарда человек. Нехватка продовольствия, которая может проявиться в ближайшие 25 лет, повлечет последствия, которые сейчас трудно представить. По всему миру развернутся гражданские войны. Сейчас мы сталкиваемся с вымиранием почвы. Почему почва вымирает? Куда она уходит? Что происходит с нашей почвой? Мы должны понимать, что если вы добавите в песок органику, то песок превратится в почву. Если удалить из почвы все органическое содержимое, почва превратится в песок. В норме минимальное содержание органики в сельскохозяйственной почве должно составлять от 3 до 6%. Самый минимум 3%. Хотя бы столько для поддержания ее живой. Сельскохозяйственной почвы по всему миру сильно истощены. В большинстве стран за последние сто лет уже исчезло более 50% верхнего слоя почвы. Уровень питательных веществ в пище значительно снизился. Уровень микроэлементов, которые вы получали из пищи в начале 20 века, по сравнению с тем, что вы получаете из этой же пищи сейчас, снизился на 90%. Если в 1920-х вы съедали один апельсин, то сейчас, чтобы получить то же самое количество питательных элементов в 2020 году, вам придется съесть 8 апельсинов. Вот что мы сделали с нашей пищей. Почва — самая большая экосистема на планете. Но так мало людей знают о ней хоть что-то. В одной чайной ложке здоровой почвы, вероятно, содержится больше микробов, чем людей. На Земле. Микробная жизнь в 30-40 см верхнего слоя почвы является основой нашего существования. Волшебство, которое создает жизнь, которой мы являемся, находится под нашими ногами. Эти верхние 30-40 см почвы являются основой жизни для 87% живых организмов на этой планете, включая нас самих. Нам пора признать, что то, что мы называем нашей почвой, Матерью землей это живой организм. Открытые почвы, распаханные, находящиеся под солнечным светом, это основа для уничтожения микробной жизни. Так что основное внимание должно быть уделено сельскому хозяйству и тому, чтобы Земля как можно больше находилась в тени. Любая тень. Травы, растения, кустарники, деревья, осознанная планета запускает движение, спасем почву. Чтобы изменить политику восстановления почвы, в рамках этого я в свои 65 лет проеду 30 тысяч километров в одиночном путешествии на мотоцикле. 30 тысяч километров через 24 страны. Чтобы граждане высказались в поддержку долгосрочных инвестиций правительства. Чрезвычайно важно чтобы восстановление почвы было закреплено в политике каждого правительства на планете. Мы должны изменить сложившееся положение вещей. Почва — это богатство и наследие, полученное нами от предыдущих поколений. И мы должны передать его в качестве живой почвы будущим поколениям. Мы находимся на рубеже. Если сделать правильные вещи сейчас, то в ближайшие 15-25 лет мы сможем значительно переломить ситуацию и восстановить почву. Но если мы позволим этому развиваться таким образом еще 30-40 лет, тогда на восстановление может потребоваться уже 150-200 лет, потому что произойдет большая потеря биоразнообразия. С 21 марта в течение 100 дней весь мир Каждый человек на планете должен говорить о почве. Необходимо повсюду слышать слово «почва», слова «спасем почву», чтобы по всему миру люди начали говорить о самом важном аспекте нашей жизни — почвы. Каждый из вас должен охватить как можно больше людей, чтобы это произошло. Многие мировые лидеры и влиятельные лица уже участвуют в этом движении. Будьте частью этого, и давайте сделаем так, чтобы это произошло. С моей стороны, я готов сделать все возможное. Мы собираемся спасти почву. Прими в этом участие. Спасем почву. От этого зависит наше будущее, будущее наших детей и нашей планеты. Спасем почву. Мы знаем, что должны сделать. Так давайте сделаем так, чтобы это произошло. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это.